Всем привет! Вы на канале НВ Фитнес и с вами я, Боб Наталья. Сегодня у нас тренировка посвящена тем, у кого есть резинка дома. Хорошо. Первое упражнение. Одеваем резинку на ноги, ближе к стопе. И разогреваем мышцы ног ходьбой с резинкой. В сторону. Ноги старайтесь не соединять вместе, все время на расстоянии. И то же самое делаем в другую сторону. Продолжаем. Еще. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Четыре. Три. Два. И еще также. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. Один. Снова в сторону. Еще. Помним. Ноги стараемся не соединять. Идем на полусогнутых ногах. Совсем немного. Хорошо. Размяли ноги. Теперь резинку поднимаем чуть выше. Ноги на ширине плеч. Делаем. Присед. Нога чуть в сторону. И возвращаем к себе. В сторону, к себе. В сторону. К себе. В сторону. Еще четыре. Хорошо. Делаем тот же присед и ногу поднимаем вверх. И пружина ногой вверх. Еще восемь. Задержали. Опускаем ногу. Размяли в одну в другую сторону. Стараемся расслабить мышцы ног. Сделали вдох. Потянулись. Выдох. И еще раз вдох. Потянулись. Выдох. Размяли ноги. И все то же самое делаем с левой. И в сторону. Всё, отходим ногу. И нога в сторону пружиняем. И снова расслабили в одну, а в другую сторону Сделали вдох Потянулись вверх, на выдох Расслабились, размяли ноги Хорошо Резинку опускаем чуть ниже Следим, чтобы она сильно высоко, вверх не поднималась Делаем тот же классический присед Затем при подъеме отводим прямую ногу назад И со мной Вниз вдох, выдох A wydach, руки, отводим назад и пружина, задержали, опускаем, снова расслабили ноги в одну в другую сторону, сделали вдох, потянулись, выдох, и снова вдох, потянулись, выдох, размери ноги в одну в другую сторону, и делаем то же самое, левой ногой, классический присед потом при подъеме отводим ногу назад и держали, опускаем на пол, сделали вдох потянулись вверх, выдох и еще раз, вдох потянулись вверх, выдох и еще одно упражнение для ног стоим резин, на резинке левой ногой, правая перед собой слегка согнута, руки перед собой, левая нога пружинит слегка согнута, мягкое колено хорошо, и поднимаем правую ногу вверх, вверх на выдох, выдох И все тоже делаем с другой ногой Левая впереди, колено правое мягкое Руки перед собой, спина прямая, живот подтянут И левую ногу вверх Снимаем резинку и делаем вдох, поделись вверх, на выдох, расслабились. размере ноги в одну в другую сторону и тянем мышцы ног, правую согнули, пятку с ягодицы живот втягиваем, колено назад, раз, назад, два, три, четыре. Подальше колено отталкиваем, затем колено к груди, к себе, положили на бедро, сделали вдох и на выдох, трясет, наклон и пружина, четыре. 3, 2, 1. Сделали вдох, потянулись вверх. На выдох. Согнули вторую ногу. Пятку с ягодицей. Колено назад. Живот тягиваем. Стоим прямо. Колено назад. И к груди. Четыре. Три, два. Один. Сделали вдох. На выдох. присед, наклон, И пружина. Четыре. Три, два, один. Сделали вдох. Потянулись вверх выдох размере ноги в одну в другую сторону С следующего упражнение становимся резинку на резинку ногами вторую часть захватываем руками и делаем самовую тягу вдох и вверх выдох вдох выдох спина прямая плечи развернуты живот втягиваем в себя внизу вдох вверх выдох вдох вверх выдох вдох выдох вдох хорошо и еще так же. Еще восемь. Стоп. Хорошо. Одна нога остается на резинке. Вторую отводим назад. Стоим как будто бы в выпаде. Упор на правую ногу. И на выдох. К себе. К себе. Выдох. Еще десять. Задержали. Опускаем вниз и меняем ногу. То же самое делаем со второй. На выдох. Плечи по кругу назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. Еще раз вдох. Потянулись вверх. Выдох. Хорошо. Одну руку к себе прямую прижимаем. Живот подтянут. И то же самое делаем со второй. Сделали вдох. Потянулись вверх. И на выдох. Расслабились. Размяли мышцы ног. Для следующего упражнения одеваем на руки резинку. Руки прямые, напряженные. Стараемся развести их в сторону. На выдох. Выдох. стороны. Еще. На выдох. Выдох. Продолжаем. Еще немного. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один задержали. Опускаем. Теперь тоже самое. Делаем напротив груди. Перед собой. Выдох. Выдох. Задержали, поднимаем вверх и разводим в стороны. Выдох. Стоп. Опускаем вниз. И еще один подход. На выдох. В стороны. Еще. На выдох. Выдох. Продолжаем. Еще немного. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Задержали. Опускаем. Теперь то же самое делаем напротив груди. Перед собой. Выдох. Выдох. Держали, поднимаем вверх, и разводим в стороны, выдох. Задержали хорошо. Опускаем резинку, снова плечи по кругу назад, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох, и еще раз вдох, потянулись вверх, выдох, хорошо, и снова тянем руки, одну к себе прямую, и вторую, сделали вдох, потянулись вверх, и на выдох, расслабились, размяли мышцы ног. Для следующего упражнения опускаемся на коврик, ложимся на спину, ноги на ширине плеч, согнуты, резинка в районе колен. Затем на выдох поднимаемся на высокие полупальцы, пятки вверху. Три раза разводим колени в стороны, затем опускаемся на пол. И вместе со мною 20 раз. И раз, два, три, опустились. И раз, два, три, опустились. И раз. Три. Опустились ягодицы зажатые. Раз, два, три. Опустились. Снова. Раз. Два. Три. Опустили. Еще раз. Два. Три. Опустились. Снова. Раз. Два. Три. Еще так же. Раз, два, три. Опустились. Снова раз. Два. Три. Опустились. И раз, два опустились, и раз, два, три, опустились, и раз, два, три, опустились, и раз, два, три, опустились. И раз, два, три, и раз, два, три, опустились. И раз, два, три, опустились. И раз, два, три. И раз, два, три. Три. Задержались. Опускаемся вниз. Ноги согнулись, крестились, захватили стопы и подтянули стопы и колени к груди. То же самое делаем со второй и стопы и колени к груди. И последнее упражнение для мышц живота. Руки за головой, локти в стороны подбородок груди не прижимаем. Резинка одета на стопы. Хорошо. На два счета поднимаемся вверх. На два. Опустились. На два. Вверх. На два. Опустились. На два. Вверх. На два. Опустились. Хорошо. Еще четыре раза. За последним остаемся вверху, поднимаем ноги с резинкой. Теперь одну выравниваем к себе. Вторую к себе. Одну к себе. Вторую. Еще. Четыре. Три. Два. Один. И чуть быстрее добавляя руки. Раз. снимаем резинку выравниваем руки выравниваем ноги сделали глубокий глубокий вдох на выдох расслабились и снова глубокий глубокий вдох живот втягиваем себя на выдох расслабились, делая вдох тянемся правой рукой левой ногой затем левая рука правая нога еще вытягиваемся по диагонали правой рукой левой ногой и левая рука правая нога расслабились сделали вдох. Вытягиваемся двумя и на выдох поднимаем руки, голову, плечи, полностью сели, сделали вдох и на выдох, наклон 4, 3, 2, 1, округленной спиной поднимаемся вверх. На сегодня занятие учено, всем спасибо, что были со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!